Кинокомпания Touchstone Pictures представляет совместно с Хелена Спинкс и Кино Филмс производство Леона Шустера Фильм Грея Хофмайера Бути, ответь! Бути, Бути! Бути слушает Замечены браконьеры Сколько?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 Развернитесь в районе Ингвении. Я развернусь прямо здесь. Ты куда прешь, тупица? Я топ! Заткнись! Черт! Белый совсем не умеет водить. <связать> будь осторожен, будь. Они меня даже не унюхают. <связать> Я достану этих Браконьеров! В чем дело? Аллилуйя! Черт! Святой Боисей, ради меня ты разогнал коров. Что?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 Три! Раз, два, три! Помогите! Помогите! Нет! Нет! Правило номер один, придурок! Никогда не поворачивайся спиной к льву! Посиди меня! Нет! Посиди меня! Посиди!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 Композитор Эд Джордан mm -hmm. Оператор Тревор Эй Браун.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 Продюсер Хелена <runner> <expeditioniento> Спринг. Подымить захотелось? Да. Сгори в крематории. Мое платье! Помогите кто-нибудь! Автор сценария Леон Шустер Грей Хоффмайер.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 Ты еще не знаешь, Бути, давета? Ты сломал мне регбийную карьеру. Я был классным регбистом. Я научил Перси Монгомери всему, что он умеет.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 <смех> hey, hey. Hi, Привет, парни Классный снимок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 А приз какой? Вы? Никогда не знаешь, где повезет. Увидимся у Берривиль-отеля в Гаутенге. Удачи. И помните, это не гонка. Пока. Идите же. Они не знают, что их покажут по телевизору. Министр, хватайтесь. Вот, держите. Ненавижу водоемы. Вылезайте. Все в порядке.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 Да. Это же Мэр. И откуда вернутся такие идиоты? Идиоты? Никогда не слышали об охранном видеонаблюдении? Охранное видеонаблюдение в цвете? С логотипом Мнет в углу? Да. Они наши спонсоры. Так вы будете что-нибудь покупать? Да. Пробивайте. Есть. С вас 5165. Видите того господина вон там? Он мой босс. Он заплатит. Я его работник. Что смешного? Вы просто так смешно сказали, работник Забавно. Бути. Да? Она спрашивает, не поможем ли мы толкнуть машину. Аккумулятор сел. Нет проблем. Видите, он мой босс. Он заплатит. Спасибо.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 Магазин под наблюдением. Бути! Бист! Я в восторге. Марикис. видела меня по телеку с Бистом и Бути? А? Как я сыграла.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 Гадкий, подлый, отвратительный старикашка! Какая мерзость! Гадость! Лучше не становится. Становится только хуже! Делаем ставки. 50 баксов на то, что победит Белый. Принимаю. Ну, давайте. Сделайте это ради папочки.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 Я хочу есть Нужно найти еду Настоящую еду Ты куда? Не хочешь тащить свою жирную задницу в гору? Получится самый вкусный жареный страусенок по эту сторону океана. О, черт! Прости, мама, я нашел его таким одиноким и потерянным. Можешь возвращаться к маме, малыш. Вот так. Беги. Я не хотел ему навредить, только наставить наверный путь. Правда? Ну что, подкрепился?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 Pfff! <laughs> есть даже если были бы не сказал бы антилопа антилопа черт Огонь Хорошо Джо, 75 на бутин, 43 набиста биста Поставь на биста На биста же, сволочь! <свист> <свист>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 Вспышку. в небе прямо над тобой звезда падала, и тут же я услышал звук удара, Бух и ты упал, Бути. Я думаю, в тебя попала падающая мини звезда. Падающая мини звезда. Так все и было. обожаю! Все стало гораздо лучше. Да, министр, вы совершенно правы, как всегда. Садовника. Умоляю, отдай туалетную бумагу Дружище Верни туалетную бумагу Пожалуйста Эй, друг, ты что делаешь? Не надо Нет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 За что публика так любит наше шоу? Им нравится смотреть, как эти двое издеваются друг над другом. За ними! Стоять! Не уйдете! Сейчас ты у меня получишь, урод! Ну что, получил, кретин? Американский деликатес. Вкуснятина, вкуснятина. Привет, черепашка. Я разобью твой панцирь и хорошенько тебя прожарю. Ладно. Жди здесь. Лягушка Опа Да Дрова -а -а. Прости Прости, черепашка. Мне придется пробить твою броню, чтобы добраться до мягкого.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 а если я недоволен? Вы грустите, сэр. Я не грущу. Я злюсь. Исправь это. Есть, сэр. Исправить? Хм... Приятного аппетита, Бути. О, вкуснота необыкновенная.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 Что происходит? Я, Я не знаю. знаю. Где как ты это взять? взял? Там, Там же, где ты. и ты. Тебе это она не нужна. Не Поделись. Я умею рыбачить. Давай. Не давай. давай. Отдай. Не Отдай. Не верь ему. А... Нет. Да. Поделитесь. Рыба. Не нужна Рыба. мне твоя чертова катушка. Да. А, а что ты возьмешь вместо лески? Хороший вопрос. А что ты возьмешь вместо крючка? Ну да. и сиди со своей леской. Okay. Ну что, Бути, у кого нет крючка?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 Я очень беден. Поговори со своим сыночком, мама. И восемь. Есть. Есть. Что за черт? Эй! Эй! Эй!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 Что ты хочешь делать? Отныне можешь называть меня Моисеем Я тоже тебя люблю Мама, я купил тебе подарок Повезло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 Почему эта штука не крутится? На тормозе стоит Тормоз сломан О, черт Похоже, нам их прям придется друг другу помочь Давай так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 Спасибо, друг. Можешь спускаться. Ладно. Да. Эй! Пока! Ты жирный! Бист! Ты дырка под хвостом больного кота сумасшедшей тетушки Тилли! Грязный сосок гнилого хора в его Задница безглазая! я нет. Давай. Новая ставка. Тебе срочное сообщение от президента. А? Чёрт! ТРЕВОЖНАЯ <плых> МУЗЫКА <плых> <плых> <плых> <плых> <плых> <плых> Дерьмо. Буки! Бути, Бути, Гути. Бути идет три к одному. Этого мало. Делайте ставки. Всю свою жизнь я каждое утро делал кучу. Это ритуал.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 Скажи, куда ведет эта дорога? Эта дорога ведет в ту сторону И в ту сторону О. Спасибо Ну ты, Банан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 Эй, где ты? Дай сюда, толстозадый. Не трогай мое. Кто-то с нами играет. Да ну?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 <inaudible> <inaudible> <inaudible> Mas Прости меня, Бути. Прости меня, бить. прости. Какой хороший шоу? Мне нужно в туалет.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 Это не для семейного просмотра. Кто вам позволил? Что нам теперь делать? Животное. А я еще извинялся перед тобой. Невыносимое грязное животное. Ты да еще Почему пожалеешь я? о том, как а поступил я? с Бути в этом. Это же надо. Нет. Бути, Нет. это хорошо, Нет. очень Нет. хорошо. Нет. Такой удар Нет. и стекла Нет. как не бывало, Нет. прям как Моисей. Нет. Ты Нет. нас освободил. Нет. Ты Нет. хороший Нет. человек. Нет. Ты мой герой. Нет. Ты мой Бог. Идеальное завершение идеального дня. Добро пожаловать в Альбош!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 А где все люди? Никого нет. Люди, я их не крал. Крокодиловая ферма «Де Тербланша». Боже, у меня от этих траглодитов мороз по коже. Тупица! Это не смешно!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 Бести. Что такое меска... мескалин? Это для настоящих мужчин. Значит, для меня... Что у тебя за манеры? Дай сюда. Осторожно. Знаешь, на что способна эта машина? Сейчас я тебе покажу. Эй, стойте! Стойте! Смотри, что сейчас будет! Проткнусь! Эй, придурки! Вы арестованы! Детка. На помощь! Кто победит машину? Ты или лучше я? Лезди, улыбнись. Нас снимает камера. Это ненадолго. Молодец, дружище! Здорово! Класс!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 Наверное, все посетители в отключке. Помогите! Кто вы такие? Вы сумасшедшие? Давай на виски и крем-соду с Со льдом. и пивка. Что это значит? Напиваешься и тебя сразу отвозят в травмпункт. Донорские органы. <плыв> вот Леди Гаги, это понравилось бы. Это очень удобно. Если <плыв> печень разложилась, тебе пересадят новую. Брист. Что? <плыв> Иди сюда. Смотри.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 Не губы Смотри Это они Это Бист и Бути Эй, Бути, привет Как дела? Я твой поклонник Дружище, сфотографируй нас Бист, это прям ты Я с Бистом Бист, такое впечатление, что мы знаменитости Бист, где ты это взял? Я дал ей свободу Здорово Здравствуй, Бист. Привет, Тина Тюрмер. Лучший красавчик. Я и пою, и у шеста танцует. Тина, детка, я так хочу увидеть, как эти прекрасные длинные ноги обобьют шест. Увидишь, сладенький. Да. Ставь его, ставь. <смех> Ой, вот так, хорошо. Садись, милый. Привет, Бути. Фредди Меркьюри. Нет, меня зовут Дэйзи Тербланш. Я единственный гей в поселке. Дейзи, как название цветка. Да. Я могу. Осыпать тебя цветами, если станцуешь со мной.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 Господи Зачем тебе пушка? Здесь же не Йоханнесбург А, это чтобы отпугивать собак от моих крокодилов Ясно, ясно А сейчас ты что делаешь? Я просто готовлюсь лечь в постель Бутики? А я где буду спать? Рядом со мной, голубоглазый Серьезно? Хочешь кофе? Нет. А я, я хочу сам. тебя. Ух ты, класс. Бист. Бист. Бист. So <laughs> Будьте. Проснись Бути Проснись Бути, просыпайся Бути Черт О, черт лист я спал с мужчиной и отрезал черному палец О, господи А я спал со стриптизершей Где мы, черт возьми?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 Заткнись! Скорей, друг, скорей! Может, и старый, но будь мужчиной! Будь сильным! Нельзя быть таким слючаем! Да!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 Как давно нас снимают с самого начала? Эй, Бути, местное реалити-шоу. Так, так вот, почему нас все знают? Проклятие! Я покажу это и Келси. Я очень недоволен. Да, господин президент.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 Мы принимаем твое предложение. Миллион каждому, и у нас есть миллион свидетелей, которые все видели. Подлая, двуличная! Бути, бути, ты, ты, ты меня обманул, сказал, что холостыми не больно, а ты сказал, что покрутишь мельницу. Итак, прошу внимания.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 Счастливо, кретин! Пока! В сторону, Бервиль. О нет! Стой, проклятый! Ты не смеешь! Держись крепче. А где ты? Эй, он же мне мозг проткнул Мотоцикла. Я ничего не вижу. Подвинься. И не подумаю. <связывающий> На мне кто-то сидит. Это страус? <связывающий> Уж точно некрасивая девушка. <связывающий> вот это да. Никуда. Ты от меня не денешься. Слезай, вредитель проклятый! Кто это? Это так за нами. Министр! Стойте, негодяи! Отойди! За миллион баксов? Задави его. Гады! Что вы со мной сделали? Я убью вас! Вытащите меня! Здесь с моего трактора идёт! сам идёт!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 Ути! Бист! Бути! Бути! Бист! Бист! Бист! Бист! Я буду первым! Черта с два! Нет, я буду первым. вы пути. Я не дам ему победить. Нет. Вперед выходит бизнес. Осталось совсем чуть-чуть. Победителем становится. У нас ничья.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 Леон Шустер, Кеннет Милхоси, Альфред Мпомбелло, Танит Феникс и другие.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 Another fix. <laughs> sucky, sucky, quite so mix This is why I'm called the beast. It's to the Sabadwana. They call me beast. Mm -hmm. Come on, I'm ah. the I'm beast. Mm -hmm. It's to the Sabadwana. Mm -hmm. We'll don't want some more. Cause I'm a It's a man bonke I'm the beast for sure. You sucky, wish. sucky, I'm... quite so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 You must be joking. Next! in the trouble in the trouble Idiot. in the in the Get any Saki, saki, kwaiko Kachele Kwaiko, saki, saki Ego, there's a jingle the But I have on the road again <laughs> Always landing in there Boom, boom Shaki, shaki, shaki, shaks Boom, boom inside the nothing it's empty both of you you are empty idiot